Давайте поговорим про настройку различного программного обеспечения с точки зрения безопасности. Начнем мы с OpenSSH, которая является реализацией протокола SSH и используется для подключения к удаленным системам, передачи файлов с помощью SCP-SVTP и для многого другого. Какие рекомендации по повышению безопасности OpenSSH сервера я могу дать? Ну, Первое – это использовать только протокол SSH-2, Первая версия протокола содержит в себе проблемы с безопасностью, поэтому не рекомендуется ее использовать. В современных дистрибутивах Linux используется вторая версия по умолчанию, но не будет лишним проверить наличие опции «Протокол 2» в конфигурационном файле OpenSSH. Второе – это ограничение доступа пользователей через SSH. Безопасность можно повысить, ограничив список пользователей, к которым можно подключаться по SSH. Пример показан на экране. Третье – это ограничение времени сессии. Достаточно часто возникает проблема, когда пользователи подключаются к удаленной системе и оставляют консоль без присмотра. Это можно решить с помощью опции Client Alive Interval и Client Count Max. Опция Client Alive Interval задает интервал в секундах, через который бездействующая сессия будет завершена. Опция Client задает количество запросов клиенту, которая может быть отправлена без получения на них ответа. В указанном примере бездействующая сессия будет завершена через 600 секунд, то есть 10 минут. Четвертое. Запрет подключения пользователя root. Это основная опция, которая сразу же применяется в свежеустановленной операционной системе. Опция permit root login. No. Запретит подключение пользователя root по SSH. Это настоятельно рекомендуется сделать в свеже проинсталированной операционной системе. Пятое ⁇ это отключение централизованной аутентификации. Если вы не знаете, что это такое, то она вам и не нужна. Поэтому эту опцию просто лучше сразу отключить. Шестое ⁇ запрет использования файлов rhosts. Строка указана на экране запрещает доступ по rssh, который может эмулировать SSH-сервер. Седьмое ⁇ ожидание подключения на конкретных IP-адресах. По умолчанию SSH-сервер ожидает входящее соединение на всех сетевых интерфейсах. Для повышения безопасности работу у SSH-сервера можно ограничить списком IP-адресов. Пример показан на вашем экране. Восьмое. Изменение порта по умолчанию. Многие программы подбора пароля обращаются на 22-й порт, так как этот порт по умолчанию использует SSH-сервер. С помощью директивы порт его можно изменить на другой. Пример показан на вашем экране. Девятое. Настройка Брандмауэра. С помощью Брандмауэра можно разрешить доступ к SSH-серверу только с конкретных IP-адресов. Десятое. Использование сложных паролей. Не надо использовать простые пароли, например 12345 или куверти. Используйте сложные пароли с использованием спецсимволов, которые будет очень сложно подобрать. Одиннадцатое. Не использовать аутентификацию без пароля. 12. Запрет доступа с пустыми паролями. Тринадцатое. Ограничение периода регистрации в системе. Промежуток времени для регистрации можно уменьшить с помощью директивы login grace Time. В данном примере у нас ограничено время регистрации в системе до 1 минуты. Четырнадцатое. Ограничение попыток подключения. В примере, указанном на экране, у пользователя будет только одна попытка подключения. Для двух попыток установите значение 1, для трех – 2 и так далее и 15. А, мониторинг журнальных файлов. Регулярно анализируйте журнальные файлы, чтобы предупредить попытки взлома системы. Портмап с точки зрения безопасности. А, Портмап используется для динамического назначения портов службам RPC, таким как NIS и NFS. В портмапу отсутствует встроенная проверка подлинности, поэтому необходимо приложить дополнительные усилия, а, чтобы обезопасить службу. Повышение безопасности сводится к ограничению круга лица, доступ к которым будет разрешен. Первое. это Используйте TCP Wrappers. TCP Wrapper контролирует доступ руководства руководствуясь сведениями из двух файлов. Это etc.hosts.allow и etc.hosts.deny. Файл host.allow обладает более высоким приоритетом по сравнению с файлом host.deny. Deny. В файле etc.hosts.allow добавьте строки портмап ip адрес mount d, ip адресы sshd. Тем самым а, мы разрешим подключение к port map с указанного ip адреса и по ssh также с указанного адреса. В файле etc hosts добавьте строку all двоеточие пробел all. То есть к нашему серверу можно будет подключиться только к portmapу, то есть к службам, которые работают через него То есть будет работать у нас nfs и ssh с других IP-адресов подключиться к серверу у нас не получится. Второе. Используйте IP-таблс. Вы можете использовать IP-таблс для ограничения IP-адресов, с которых можно получать доступ к WordMap. Пример показан на вашем экране. NFS. С точки зрения безопасности. Сетевая файловая система, Network File System, это служба, предоставляющая доступ по сети к файловым системам. Что можно предпринять для повышения ее безопасности? Ну, первое. Используйте TCP Wrappers для PortMap. Повышение безопасности PortMap повысит безопасность NFS, поскольку NFS работает через PortMap. Второе. Проверяйте файл на синтаксические ошибки. Пример указан на экране, когда из одного неправильно поставленного пробела значение конфигурационного файла сильно меняется. В первом случае, если после... Домена Дмитрий.компани.ру пробела нет и в скобках указан РВ, то доступ на чтение запись предоставляется для dmitry.company.ru. Во втором случае, если есть пробел, то доступ для этого домена предоставляется только на чтение, а для всех остальных на чтение и на запись. Будьте внимательны к пробелам в конфигурационном файле nfs. Третье. Не используйте опцию no root squash. Опция No Root Squash позволяет получить пользователю root в удаленной системе такие же права, как и в локальной. Стоит воздержаться от ее использования. Четвертое. По возможности работайте в режиме Read Only. То есть не предоставляйте права на запись хостам, которым вы не доверяете. И пятое. Ограничивайте список хостов, которым разрешено монтировать NFS ресурсы стандартным механизмом NFS сервера. Способы указания хостов я укажу в печатном руководстве, сейчас я не буду заострять на этом внимание, и мы переходим дальше. Apache с точки зрения безопасности. Apache это самый популярный веб-сервер на данный момент. Он обладает большим конфигурационным файлом с большим количеством опций, которые явно или косвенно могут повлиять на безопасность. Первое, что нужно сделать, это скрыть информацию о версии Apache, модулях и операционной системе. По умолчанию Apache сообщает всем желающим свою версию, используемые модули и версию операционной системы. Чем меньше мы сообщаем информации о своей системе во внешний мир, тем она безопаснее. Второе. Для запуска веб-сервера необходимо использовать отдельного пользователя и группу. Если для запуска нескольких сервисов используется одна учетная запись, то в случае проблем с одним сервисом, проблема может распространиться и на другие. Поэтому каждый сервис стоит запускать в рамках отдельной учетной записи, с правами которой он будет выполняться. Третье. Отключение листинга каталога. Если в каталоге нет индексного файла, то на экран будет выведено его содержимое, что может быть очень небезопасно. Для отключения листинга каталога воспользуйтесь директивой «Options» внутри тега «Directory». Четвертое. Отключение CCI – Server Site Includes. Это специальные директивы, которые помещаются в HTML страницу и выполняются на стороне сервера. Если явной потребности в CCI нет, то их стоит отключить. Для отключения CCI используется директива Options внутри тега Directory. Пятое. Отключение CGI. Стоит отключить CGI, если явной потребности в нем нет. Его можно отключить с помощью директивы Options внутри тега Directory. Шестое. Запретить следовать по символическим ссылкам. Дополнительный способ повысить безопасность Apache – это запретить следовать по символическим ссылкам. Это можно сделать с помощью директивы options внутри тега directory. Седьмое. Полное отключение options. Директива options позволяет сконфигурировать дополнительные возможности для каталога. Если ничего конкретного не требуется, то options можно просто отключить внутри тега directory. Для этого options none используется Восьмое. Отключение поддержки htxs файлов. Файл htxs позволяет изменять настройки на уровне конкретного каталога. В случае отсутствия в этом необходимости его можно отключить. Для этого используйте директиву allow override внутри тега директории В нашем случае allow override none у нас будет. Девятое. Отключите неиспользуемые модули. По умолчанию Apache устанавливается более чем с 50 модулями. Многие из них вам не понадобится, поэтому их лучше просто отключить. Сделать это можно, закомментировав в файле httpd.con в строке с директивой LoadModule для ненужных модулей. 10. Уменьшение значения тайм-аут. Уменьшение значения тайм-аут снизит воздействие потенциальных DOS-атак. Значение по умолчанию 120 секунд. Его можно уменьшить до 60 или 45 секунд. Одиннадцатое. Ограничение больших запросов. С помощью набора директив LIMAT Request можно ограничить запросы к веб-серверу. Ссылка на руководство, где можно почитать про эти директивы, будет в печатном руководстве. 12. Ограничение числа максимально выполняемых одновременно операций. Max Clients. Максимальное число дочерних процессов, которые будут созданы для обслуживания запросов. Max Request Per Child. Максимальное количество соединений, которое может обслуживать дочерний процесс. Keep Alive. допускается или нет постоянное соединения. Max Keep Alive Request. Максимальное количество запросов в рамках одного постоянного подключения. И keep Alive Timeout. Время ожидания в секундах следующего запроса от того же клиента в рамках одного постоянного соединения. И тринадцатое. Ограничение клиентов по IP-адресу. Доступ к приватным участкам сайта можно ограничить с помощью примера указанного на экране, когда мы разрешаем доступ только с IP-адреса 192, 168, 79, 130. ProfTPD с точки зрения безопасности. Первое, что можно сделать для повышения безопасности популярного FTP-сервера, это скрыть его версию. Сделать это можно с помощью директивы сервера IDENT. Чем меньше мы сообщаем информации во внешний мир о своей системе, тем она безопаснее. Соответственно, злоумышленнику будет сложнее подготовиться ко взлому. Второе, что можно сделать, это вывести предупреждающее сообщение. С помощью директива Display Connect можно вывести сообщение при подключении к нашему FTP-серверу. И с помощью директивы директива login можно вывести сообщение после подключения пользователя к FTP-серверу. Третье, что можно сделать, это использовать регулярные выражения с помощью allow-фильтр, deny-фильтр. Директивы используют регулярные выражения для того, чтобы контролировать текст, который передается в FTP серверу через управляющий сокет. К примеру, мы не хотим разрешать любую команду, содержащую символ процентов. Запретить этот символ можно с помощью директивы deny-фильтр, как показано на экране. Четвертое. Использование allow from и deny from для ограничения доступа. Директивы могут использоваться в секции лимит для ограничения доступа к командам или операциям, конкретным хостам или сетям. Пример показан на экране. Пятое. Не использовать анонимный доступ. Еще одним способом повысить безопасность ФТП сервера является отключение доступа для анонимных пользователей. Шестое. Больше информации по работе FTP сервера. С помощью директивы TransferLog можно регистрировать всю информацию, связанную с передачей файлов, как показано на экране. Седьмое. Таймауты и ограничения. тайм Таймауты и ограничения позволяют оградить FTP сервер от злоупотребления его возможностями. MaxLogin Attempts. Максимальное количество попыток подключения к FTP серверу. При превышении лимита произойдет отключение от сервера. Max Instances. Максимальное число одновременно запускаемых процессов в режиме Standalone автономного сервера. Max Clients максимальное количество подключенных клиентов. Max Clients per host, максимальное количество подключений с одного хоста. Max Clients per user максимальное количество подключений от одного пользователя. Тайм-аут Тайм-аут для приостановленных закачек. Если значение установлено в ноль, то передача данных может быть приостановлена на неопределенный промежуток времени. Тайм-аут на он-трансфер. Максимальный период в секундах, который клиент может не проявлять активности. Активность может проявляться в приеме закачки файла или получении листинга каталога. И восьмое, что можно предпринять, это использовать изолированную оболочку. Директива Default Root определяет корневой каталог для подключенных пользователей. Команда, указанная на экране, определяет домашний каталог пользователя его корневым каталогом. Bind с точки зрения безопасности. Для повышения безопасности Bind можно использовать следующие средства. Первое – это dns DNSSEC. Основная угроза, связанная с DNS, заключается в невозможности проверки подлинности предоставляемой системой адресной информации. Решить эту проблему призван DNSSEC, который использует... Удостоверение данных с помощью цифровой подписи, основанной на криптографии с открытым ключом. Второе – это запуск Bind в черут окружении. DNS сервер можно и нужно запускать в черут окружении. Черут – это операция изменения корневого каталога в Unix-подобных операционных системах. Программа, запущенная с измененным корневым каталогом, будет иметь доступ только к файлам, содержащимся в данном каталоге. В случае взлома программы, работающей в черут окружении, она не сможет повлиять на систему в целом. Третье. Используйте ECL. Используйте списки контроля доступа для ограничений сетей, которые могут взаимодействовать с вашим DNS сервером. И четвертое. Используйте ограничения в настройках Bind. Allow Transfer. Список хостов, которым разрешено передавать зону. Указываем здесь Slave Server. Allow Queer. Список сетей, запросы из которых наш DNS-сервер будет обрабатывать. И Allow Recursion, список сетей, рекурсивные запросы из которых наш DNS-сервер будет обрабатывать. Samba с точки зрения безопасности. Ограничьте доступ к Samba-серверу с помощью директив HostDeny, HostAllow. Директивы позволяют разрешить или запретить доступ к конкретным хостам или сетям. Ограничьте список сетевых интерфейсов на которых принимаются запросы с помощью директив Interfaces и Bind Interfaces Only. Ограничить доступ к самбо ресурсам. Возможные права доступа. Read Only – только чтение. Guest talk. разрешает доступ без указания пароля, что может сказаться на безопасности. И Writable – разрешает запись в каталог. Возможные опции. Read List – опция позволяет задать список пользователей или группу, в которой будет разрешено только право на чтение. Valid Users – Опция позволяет задать пользователю, доступ к которым будет разрешен. И Invalid Users. Опция позволяет задать пользователю, доступ к которым будет запрещен. Ограничения, накладываемые файловой системой, такие как права доступа, опции монтирования файловых систем, ACL, SE Linux, не могут быть переопределены в настройках SAMBA. То есть, если на каталоге нет права на запись, опция Writable Yes в конфигурационном файле SAMBA ни к чему не приведет. И используйте IP tables для ограничения доступа. Сам бы используете UDP порты 137 и 138 и TCP.